Если на человека навели порчу или сглазили, что с этим делать? Есть ли практика по защите? Ну, Татьяна, нужно конкретно поймите, что если на вас навели порчу, на тебя навели порчу, то это одно. А если на кого-то, то это совсем другое. На какого-то человека. Что это за человек? Зачем вам нужен какой-то человек, на которого навели порчу или еще не факт? Часто так бывает, что люди сваливают на порчу совсем другие вещи. Потому что а, порчу надо диагностировать. Так просто она не диагностировала, сказала, вот все, это порча. Легче всего сказать то, что человек не понимает, понимаешь? И получается, что он уже вот ни с того ни сего ставит диагноз. Нужно обязательно продиагностировать, потому что там возможно что-то другое. Да, есть масса вариантов, Татьяна, масса вариантов, которые могут быть вот причастны к этому делу. Потом какие именно что ли вот результаты этой порчи не, неизвестно. То есть а в чем это проявляется? Вот каким образом порча, что такое порча? Воздух портит этот человек или как? И если у вас там а, происходит что-то лично, это одно. То есть мы разбираемся на личную встречу, приходите, мы там все разбираем. Если это кто-то другой, ну вот а, на каком основании, а, а, как вы ему хотите помочь? Вы специалист по снятию порчи, понимаешь, вот здесь надо еще разобраться. Меня давно мучают разные сущности, ничего никто не может помочь. С чего ты взяла, Евгения, что тебя мучают сущности? Может быть это язва желудка, понимаешь, или там еще что-нибудь. То есть, опять-таки, сегодня я уже говорил, нужно сделать сначала диагностику, чтобы понять, что вас мучает. Я могу вам сказать, по моему опыту, что многие из тех людей, которые говорят, что у них там сущности, еще что-то, там через социальные практики можно это решить очень эффективно. То есть, не прибегая к каким-нибудь колдовству. Я понимаю, что к колдовству можно там в бобин постучать, вокруг костра попрыгать, это все понятно. Но вот можно сделать и не прибегая к этому, и будет достаточно эффективно. Поймите, что не обязательно везде использовать шаманские практики для того, чтобы вот что-то сделать. Понимаете? Иногда бывает достаточно просто уметь переговаривать. То есть переговорить, прояснить отношения с людьми или прояснить свои отношения самому с собой, прояснить свои цели и так далее. И все, никаких сущностей. Вот человек живет, у него ничего не получается. Нет мотивации, как там писали, еще что-то. Почему это происходит? Очень просто, не проставлены цели. Когда вы цели начинаете проставлять, не получается. Вот тут уже можно задуматься, что, скорее всего, есть некие сущности, которые подселенные, да, уже давно у вас живут, они не дают проходить. Как только вы получили мотивацию к своей цели, эти сущности отлепляются. То есть они понимают, что когда человек целеустремлен, то они не могут с него, они не могут его заставить что-то сделать. А когда у человека нет цели, вот его болтает туда-сюда, куда эти сущности подрулят, туда он и пойдет. Понимаете? Вот такая ситуация. Как защитить себя от человека, энергетического вампира? Живет мужчина, гость. У нас в доме меньше недели. Говорит только о себе, о своих проблемах, о своей семье, о том, как у нас дела, даже и не спрашивает. У меня началась жуткая депрессия, нервозность, ощущение, что жизнь остановилась. Он будет у нас еще три недели. Муж тоже долго с ним находиться не может. Ну, мне ситуация непонятна. Значит, зачем вы упустили тогда? Как он у вас живет? Вы что, не хотели что и что. Скажите ему, что пора уезжать. Что это такое? Ну, я вообще не понимаю. Приехал человек, которого вы не хотите, и вы должны его держать у себя. Зачем это делать? Сказали, извини, у нас планы поменялись, мы завтра э, будем заняты. Все, ищи себе место. Вот тебе один день, до свидания. Знаете, это не вампир. Это не вампир. Э -э -э -э, рекомендую почитать классику «Ночной гость». Есть такой ночной гость, помните, да, этот фильм все, наверное, как-то тоже пришел, мужик наглый. Ну, посмотрите этот фильм, может быть, вам что-то подскажет. Вот. Ну, а защитить вы себя можете вот в этом случае только кардинально, если вы либо уйдете из дома, либо его выгоните. Тут Как, как вы защитите себя? Ну, это не факт, что это какой-то вампир. Вот. Это на социальном плане просто самовлюбленный в себя человек, которому не хватает внимания. Он не виноват, что он такой. Вот ему не хватает внимания. А тут он нашел свободные уши, сел на них и, и струячит, сколько ему надо. Так что здесь вопрос вот такой. Только вот так можно решить. Знаете, как вариант еще, что можно сделать? Когда он начинает что-то вам говорить, вы встаете и говорите, ой, мне надо уйти, и уходите. Все время его оставляйте одного, и пусть он сам с собой говорит. Все, вот, то есть, он нашел свободные уши, вот, он на них садится. Если свободных ушей не будет, он, возможно, успокоится. И, ну, бывают такие ситуации, что вот есть человек, которого приходится с собой рядом терпеть, по разным обстоятельствам. Допустим, вы плывете там, на корабле, или едете в поезде, он вот в вашем купе Купей сидит и там, ездит по ушам, никуда не денешься, не, не спрыгнешь, не заткнешь его, чужой человек, бить его что-ли. Вот Здесь вариант какой, у вас хороший вариант, просто он начинает что-то рассказывать, скажет, ой, извини, и раз, и уходите в другую комнату, например, вот. а он пусть там остается. Пришли там на несколько секунд, то есть уменьшить время контакта с этим человеком, больше ничего. Превращайте это в игру. То есть такая игра, чтобы как можно меньше с ним общаться. Вот как как выиграть? Вот возьмите, если вы со своим мужем, и поиграйте в такую игру. Кто из вас меньше будет с ним общаться? Найдите поводы, предлоги. но, конечно, по большому счету, чтобы у вас было все в порядке из с кармой. Впрочем, необходимо говорить искренне. То есть нельзя обманывать, что меня там ждут, меня там еще там. Можно говорить там, у меня сейчас есть важное дело, извини. И уходите. Какое у вас важное дело? Ну, например, отдохнуть, да? полежать там или почитать книгу. Он пусть там сидит. Все. Или там говорите, извини, мне нужно там идти учиться. И вы там берете и учитесь. Ну вот, собственно, дорогие друзья, все, что я вам хотел сказать. Пожалуйста, под этим видео есть ссылочка подробно-подробно обо всем этом и не только. Там там совсем как бы с другой стороны информация и про проклятие, и про сглазы, и про порчи. Вы можете пройти и на моем мастер-классе бесплатном, двухдневном, который называется «Все про сглазы и порчи», еще сделать практики, продиагностировать себя и своих близких на то, есть ли у вас какие-то там разные деструктивные воздействия, порчи, сглазы и так далее, и так далее, и так далее. Вот так, дорогие друзья, так что э, приходите ко мне на мастер-класс, регистрируйтесь. А с вами был Игорь Мерлин, пока-пока.